началась под славяночку Усталые игрушки книжки спят. Хоть петь не бойтесь, что сидите, врагу не сдается на горный варяк. Максим красит, а тут какие-то типы едут. Ну это я, короче. Вроде. Вот так мы покрасили. Давай крась быстрее, солнце высоко еще. Давай бурлак. Да-да. Работа, говорю, ваш нравится, сударь. Понятно. У вас нету мысли о суициде? Блять, просто с тобой репортаж ни о чем выходит. Это психи, все потому, что работают с мотористами. А если вы пошли бы в бизнес, как он говорил медведев, все бы по было Пять минут бесполезной съемки просто прилетело. Лёшка, скажи чайно, как ты категорит в такой жизни? Поехали Блять, пацаны, тихо да. Вас слишком сильно, посингуйте нахуй Заебался я уж, бегать нахуй Один вообще всех увозит. Такой гол на камеру проебал. Я хуею. Продаем игрока. Эх. Нога больная. Мань жесткий. Жесткий кровь и потом. Так назовем фильм... Назовём, а? Ты рядом был? Я не знаю вообще, Прям, где я, я был. Назовем этот фильм ⁇ Обойный футбол ⁇ или ⁇ "Крови и потом ⁇ Я вам скажу... Блин, почему ты не весь мне? Много писали. Люди вы дружбы. 6-5. It's too late.